Привет, друзья! Появился вопрос, как в программе p создать объект, у которого будет проколы формироваться по заданной линии. Ну, все очень просто. Выбираем инструмент, допустим, имитация ручной вышивки, прямой блок, и создаем произвольный объект. Создав объект, выбираем инструмент «Строчка». Можно выбрать непрерывная или строчка, это одно и то же, по сути, незамкнутая прямая. Давайте возьмем незамкнутую прямую. Создадим линию, которая будет определять место проколов. Нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-A, выделить все. Рельеф, гравировка, линия с эффектом гравировки.